Равные фигуры – это такие фигуры, которые можно совместить друг с другом, наложить друг на друга так, чтобы они совпали. Как все же можно установить равенство двух фигур? Равенство каких элементов, отрезков, углов или чего-то иного обеспечивает и равенство самих фигур? Мы знаем, что два отрезка равны, если равны их длины. Из равенства радиусов следует и равенство окружностей.